Всем привет! Сегодня с вами Маша, как всегда. Ну, и сегодня я снимаю такое обновление, где разработчики нас опять вот так вот боком сидят. Как почти ровно год назад. Нет, более уже года назад. Для тех, кто помнит, ну, кто олд моего канала. Когда я только купила эту лошадь, я стояла вон там, где-то... Вон там. Нет, вон там. Или... Нет, все таки там. И снимала э, чемпионат с первого левела лошади. И там еще была панберианская трещина, откуда-то опакованная. Ох, воспоминания, конечно, нахлынули. Это вроде бы было в июне или в мае. Ладно, давайте ближе к делу. Я вообще не хотела это обновление записывать, потому что оно такое слабое. Добавили красную нить, которая уже была, но, возможно, она поменялась. Не знаю, возможно, я не уверена. И добавили нам новую амуницию. Давайте начнем с новой амуниции, чтобы потом ничего не забыть. Это а знаю себя. <coughs> Нагавки новые. О, кстати, кстати, кстати, тема. Тема. Тема. серьезная тема. Все для новое. А, вроде бы все. Все живет, да? Нет, нет. Или это было здесь? Момы не было. Хлоп, хлоп. Вот это еще. Неплохо. А неплохо. Ощущение, будто бы это уже не новинки, а просто я такая глупая и все тут забыкабалась. Но надеюсь, что я не глупая, хотя я уже давно смирилась с этим, что у меня нет мозгов. Ах, вот я, по-моему, не договорила. Почему же решила снять это слабое обновление? Потому что я ни разу на своем канале не снимала эту красную нить. Плевать уже, она поменялась или нет. Я ее ни разу не снимала на свой канал, поэтому пусть э, будет. И на этот раз э, я никакую фоновую музыку не поставлю, потому что я решила включить музыку игры. Вдруг здесь что-то будет интересное. Ну, короче, вы меня поняли. На самом деле, вы меня не поняли. Но мне все равно... Нет, я неравнодушна к вам. Мне вас очень жаль. Потому что вы сейчас смотрите видео такой дурочки как я поездка по маршруту красной нити дает 100 очков экспей день для лошади поездка по маршруту красной нити а где типа Сол so riders А я просто еду, да? а, -а, -а точно. А, там объеду, но хочу здесь посмотреть. Когда была последний раз красная нить? <целен> точно <служ Tudo> <fica> же, блин. Голова вспомнила. Да ладно. Такое же уж уже было, Маш а что что-то это э -э мозг не включился привет дорогая привет мария мы с метеором направляемся в яблоневый сад Ну, я тебя поздравляю с днем рождения и с тем то что ты вообще в этой жизни когда либо там родилась ты большая умница. Но поедем дальше Послала она на свините. Даже персонажа знает то, что я такая. Понятно, какая, да? Тут, а... тут, тут, тут, тут, -ту -ту -ту? да? Да? Надо что-то сделать. как-то мило. А, у меня персонаж летает. Прекрасно. Слушай, миска, ты так странно сидишь на началке, будто бы мне сейчас пригодится началка, поэтому не пугай меня. А это... А это просто волк, ладно. Это просто волк. У волков есть мозги, странно, что меня к ним тянет. Отвечаю, есть. По крайней мере, побольше, чем у меня. Ч что я вообще комментирую? Давайте поговорим по что-нибудь другому, пока мы едем. А, иначе, может начаться шизофрения, особенно у Чё? Ок. Это, это, конечно, все весело. А, и раньше, раньше это было, вспомнила. Раньше это все по-другому выглядело? Или я просто в этом году... Или я просто последний раз, когда это было, я не проходила это все. Скорее всего, да, я просто не проходила. И ну, и, типа я помню только в старой локации, как падали эти камни. Ну, и в принципе я приехала. И что? И. Опыт нам дали? Что такая безмозглая? А! Мозгов -а нет, -а точно! Господи. Какая-то сонная. Что ужас? Назад. Интересно, зачем это? А чтобы было, да. И, И это обновление нам больше нет, оно нас а, чем-то все-таки порадовало. Я пытался поговорить с Линксом, но интеллектуальная беседа его не очень увлекла. Этим он немного напоминает Алекс. Эй, я все слышу. Алекс, ну ты вообще. Я, я, я тебя понимаю. Я тебя понимаю, что значит нет мозгов. Все ясно, у него точно нет мозгов. Это я. Знакомьтесь, это я. Познакомились. Прекрасно, да? И что? И что? И что дальше? Бабочка. Что дальше? а Я забыла! Привет, и ты здесь. Вид здесь просто невероятный, правда, глядя на то, за сохранение чего мы боролись, начинаешь воспринимать все по-другому. Ой, Ой, знаешь, мой. знаешь, сколько лет назад... Э... Ой, а, потом прочитаю. А, Алекс, знаешь, сколько лет назад мы там что то спасали? Особенно вот алтовские игроки, как я, знаешь, сколько мы там обновлений ждали. Я думаю, ты думаешь, у меня в памяти так зарылось, что там мы давно делали раз в век, постоянно ждали этих сюжетных вестов. Ох, как мы сражались, ох. Да, прям в душу запала, не могу. Ладно. Не забудь позаботиться о своей лошади. Ведь ей пришлось нести себя наверх так далеко. Наверняка Galaxy Trouble порадуется хорошему угощению. Что, что за загадочное кольцо? Ага, Подождите, что за юмор? Капец, почему у меня мозгов нет? Что делать? Чем у меня мозгов нет? Ребят, что делать? Спасите ситуацию. В смысле у вас нет кольца? Откуда у меня это кольцо? А вы а как меня так собрались? Типа, что за кольцо? Что за идиотка? <гас> Маша, привет. Привет. А подождите, когда нам дали это кольцо? Не знаю, что за кольцо. В смысле, не знаю, что это такое... кафедло. И что такая лошара? О, ладно, ребята, если вам понравилось это видео, а оно вам не понравилось. Вот мне, например, не понравилось, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока! О, я треш... Я... Тряска, тряска, шизофрения. Звоните в горку.